В Париже был объявлен конкурс на самый короткий и интересный рассказ под названием «Утро мужчины». Первое место занял молодой француз, рассказом: Я проснулся, оделся, позавтракал и пошел домой.